С вами CrazySin251 и в данном ролике мы поговорим о Devil May Cry, который DMC. Если говорить об игре вкратце, то я все же предпочитаю относиться к этой игре больше как к части серии, нежели к перезапуску. И хоть мое отношение к ней неправильно, я сейчас вам объясню почему оно такое. Во-первых, это история жизни Данте, которая является его началом пускай не с самым началом, но почему бы и нет. Если мы вспомним Devil May Cry 3, то вам станет ясно, почему я считаю эту игру приквелом. И столько сцены, я могу выстроить хронологию, как раз относящуюся к концу DMC Devil May Cry, но концовки концовке потом. Во-вторых, Данте не помнит свою семью и ему помогают ее вспомнить, От чего я также могу посчитать это тем, что вероятнее всего, когда Данте спасся, он потерял память вследствие того, что им помогли ее потерять. Иначе его бы давно уже убили. И как я уже сказал ранее, игра является перезапуском. Поэтому я, пожалуй, на время ролика откину свои убеждения, что игра является приквелом, и буду смотреть на нее, как на перезапуск. Несмотря на то, что Данте угрожает опасность, он ведет довольно разгульный образ жизни. И попутно уничтожает демонов. Интересно, как он зарабатывает на жизнь. И вот в один из дней к нему приходит незнакомка. Я бы сказал, прекрасная, но на самом деле внешне она какая-то стандартная. Кстати, о внешности. Вы еще помните первый ролик, в котором нам показали Данте? Его внешность была настолько ужасна, что фанаты серии взбунтовались. И разработчикам пришлось изменить внешность. Правда, изменили они мало... И если смотреть на Nero из DMC5, у меня ненароком возникает странная мысль, что я не отталкиваюсь не от модели из DMC4, а именно от модели Dante из DMC Devil May Cry. Но да ладно, если о внешности мы скорее всего закончили, то геймплей и сюжете нам еще предстоит поговорить подробнее. С самого начала нас кидают в гущу событий, как это было всегда. Но а потом игра начинает маленько так провисать по накалу страстей. Музыкальная часть игры превосходна, и я, ранее игравший в нее, даже не обращал внимания на это. И, как вы понимаете, в этот раз обратил. Shit. Back in limbo. Bad day for a Мест. Могу сказать про Сонтрек только одно. Мне он крайне зашел. Все настолько... Только лаконичные драйвова, что хочется соответствовать темпу музыки и выбивать из врагов с неистого силы все дерьмо, что у них осталось. я начал игру на уровне сложности нефилим и захотел испытать себя на прочность. Первая миссия далась мне легко, естественно ведь она является лишь тренировкой перед тем, что нас будет ожидать в дальнейшем. Из сюжета, как я сказал ранее, мы понимаем то, что Данте вообще ничего не знает о своем прошлом, но ему как бы это и не надо было до определенного момента, с которого и стартует игра. Победив охотника, мы узнаем, что незнакомка работает на некий орден и предлагает поехать к ее боссу. Так или иначе, Данте жажде приключений и знаний садится в машину, а тем временем главный босс, судя по всему, уже знает, кто мы и как мы пахнем. Дан, ты привет к Виргелию. Стоп, мы еще не должны этого знать. Сделайте вид, будто вы меня не слышали. И мы видим не просто какую-то группировку орден, а прям таки целый штаб сопротивлений с фильмов про войну с правительством. Хотя, если верить вот этому моменту: battles, force, yes, politics, но по сути своей именно это и происходит, поскольку управление миром занимают демоны. Как мы видим, у них благие цели, и чтобы Данте был вместе с ними, ему нужно открыть небольшую тайну. Тайну его происхождения, которая была сокрыта от всех, дабы защитить от посторонних глаз врагов. Ибо так и нашли родители Данте и Вергилия. Ну хорошо, сейчас я думаю, вы можете удивиться. Неожиданно, не правда ли? Данте приводят к дому, где он ранее жил вместе с родителями, и на пути к ответу на вопрос о нашем происхождении мы получаем достаточно информации, которую мы в целом и так знали. Но поскольку новые люди, что играют в эту игру и не игравшие в предыдущей части, не будут знать о прошлом Данте и Вергилии. Хотя, если честно, мы и так получали всю информацию о детях Спарды через крупицы, что были разбросаны с первой до четвертой части серии. Пятую в расчет не берем, так как события в ней происходят именно после событий четвертой игры. Данте видит, э, давайте я буду называть вещи своими именами, к тому же, так или иначе, нам все равно просто скажут, что его зовут Мунтус. А, по сути, он является предводителем всех демонов и был отправлен во в Асваяси в первой игре, если вы играли, вы знаете. Тут он предстает перед игроком в качестве могущественного врага, хоть и в обличии человека. Рядом с ним стоит... уберите этот от экрана, пожалуйста. Кинематографичность роликов немного напоминает Hitman Absolution, как и злодей. Серьезно, найдите ему ковбойскую шляпу, укоротите и будет тот же персонаж. Ах да, Мундус. Модус появляется в видениях Данте, и внезапно Данте становится не все равно. Так и поменялся характер персонажа. Также можно видеть, как изменяется и характер Вергилия. Он становится менее дружелюбным, каким казался ранее, готов просто использовать людей как расходный материал, но, ну, как говорится, брат за брата. Данте он ни за что не применяет, в отличие от Кэт. И нам это не косвенно, а прямо дают понять. Помимо того, что сюжетец идет практически ни о чем, я, пожалуй, скакнул в момент, когда мы попадаем к боссу. Первым боссом является сукуп и мне всегда казалось, что разработчики почему-то сделали ее мужиком. А для справки, сукуп это женская особь, а Инкуб это мужская особь в демонических обликах. Если это заинтересовало вас, почитайте о них в сети, это довольно интересная тема. Так вот, битва с Сокубом становится тем легче, чем дальше Такая небольшая арена, но сколько возможностей К тому же, если постоянно находиться в воздухе, вы в выигрыше Расправляемся мы с ним довольно жестоко, бросая вкручащиеся лопасти чего бы то ни было. И этот босс аналогия на культуру потребления, которая отупляет людей и делает их зависимыми от конкретного бренда или конкретной вещи. И уничтожив этот центр, мы типа должны понимать, что мы освобождаем людей от зависимости. Но в жизни это так не работает. Всегда есть второй бренд, который может заменить первый. И как уже понятно, это не тот случай. К тому же, мы не видим никаких э, изменений в мире игры. Тем временем, Мундус... Mundus... Я не буду это комментировать. Диктатор из Far Cry 6. Почему его голова выглядит так, как будто его фотошопил школьник? А, ужас, уберите с экрана. Так, о, о чем это я? Мундус узнает видимо чувствуют, что мы убили Сукуба. если прочитали ту статью то можете понять что он видимо крутит шашни не только с лилит но и с Сукубом. Фу. немного погодя нам открывают предысторию и характер кэт но тут ее лицо просто превращается в еще большую пластмассу а еще спустя мгновение, мы отправляемся к мосту и видимо движемся к Останкино, видимо нам надо будет поставить передатчик и убить черных, что угрожает метро, ой не та игра. Данте проваливается под пол и попадает в очередное подобие платформера, но в этот раз у нас есть конкретная цель которую мы видим и что самое главное мы видим как мы приближаемся к ней. А это достаточно редкое явление прогрессии в играх. Обычно мы бегаем где-то на задворках и просто в какой-то момент оказываемся в нужном месте, а после должны понять, как нас туда провели. То есть выстроить логический путь, который, к слову, должны сделать и разработчики, чтобы у игрока не было диссонанса. Такие примеры есть в играх, к примеру, Dark Souls. Мы добираемся до деда, которого окружили гарпии, и чтобы добраться до самой башни, мы просто... Просим его о помощи. Но услуга за услугу. Нам необходимо направиться в Улий Гарпи и забрать часть его головы. По возвращению мы узнаем, что он полудемон, который видит будущее и знает прошлое. Но еще самое интересное, что в целом, раз он знает будущее, тут имеется логическое клише. Он не скажет нам ничего. Но раз мы ему помогли, он приведет нас к башне. И тут начинается зерно под названием «Все не так, как кажется на первый взгляд». Что касается босса, к которому мы движемся, это телевизионная пропаганда, которая максимально может искажать действительность. И дабы понять, что правда, а что нет, нужно не только смотреть с разных точек восприятия, но и шевелить мозгами. Также нам показывает статую первой нефилим и получаем частичку лора, почему нефилимов истребляли. Она хранит некий ключ, который является режимом дьявола. И вернувшись к деду, мы получаем еще один немаловажный вопрос. Кто придет на место главного злодея? Кажется, данная тема уже давно избита и много раз обмусолена, особенно сейчас. Но кто придет после Мундуса, мы не знаем. А это дает отдельные фрагменты для рассуждения, но так или иначе мы движемся вперед прямо к боссу из телевизора. Помимо а пропаганды и искажения фактов, он ответственен за слежку, и после победы над ним выясняется, что нашу базу вычислили, и ведется штурм, естественно с применением демонов и огнестрельного оружия. Located, no. Я бы мог сказать, что механика того, как Кэт рисует на стенах символы, которые мы можем уничтожить через лимб, интересная, но нет. Мы добираемся до главного сервера, и пока наш братец, который даже не ожидал, что Кэт останется в живых, и вообще видно, что ему на нее все равно уничтожают данные. И когда же данный сегмент заканчивается, мы видим то самое внутреннее я, Данте и Виргилия. Если вы еще не поняли, то вот. Данте стал более человеком, чем был ранее, когда он был один среди демонов. Вергилий же напротив. Он провел среди людей столько времени, что ему на них все равно, он видел, в чем состоит их суть. Он не видит того, что видит Данте. Ну ладно, к этому я еще вернусь, буду мусолить данную тему, пока игра не закончится. Мундус захватывает девчонку с флешкой, амулетом и пытается заключить делку с агентством и гонорирует тот факт, что за ним пойдет агент 47. Стоп. Опять не та игра. Выясняется, что Мундус ничего не знает о Вергилии, и это выливается в почти полный крат-бланш для братьев. План спасти Кэт и единственный способ это сделать — захватить в плен ребенка Мундуса, которого носит Лилит. Но, как мы знаем, если на Лилит ему все равно, то на своего ребенка нет. И это выливается в то, что мы попадаем в знакомое для Данте место — ночной клуб. You're not Я ищу Лили. Пустите меня обратно. Пустите меня обратно. Сраные демоны. Пидоры. Пидоры. Данный уровень представляет из себя набор мини-игр. Арены с различными челленджами, которые не такие сложные, как может показаться на первый взгляд. Когда мы таки добираемся до Лилит, мы снова попадаем на арену. И в целом, по предыдущий уровень мне было что сказать, выстроить иллюзию, но в данный момент мне ничего не приходит в голову. Your turn, как бы это ни казалось странным, но ребенок Лилит не получает урона. Его получает исключительно Лилит, которую нужно вынуть из пупка посредством избиения. После победы Данте даже не думают убивать ни ее, ни дитя, а лишь использовать их как обменную валюту, чтобы спасти жизни Кэт. И вот когда обмен должен состояться, когда Кэт и Лилит уже пересекли ту самую грань, на которой начинается большее напряжение, Вергили убивает дитя Мундуса, а после Лилит. Чем вызывает нехилую ярость Мундуса, которая разрушает большую часть города? И помимо того что я хочу сказать, что в отличие от Вергилия для Данты важна жизнь не только людей, но и некоторых демонов. Пускай в определенные моменты. Я хочу спросить: что за вундер в руках держит Вергилий? Что это? А у них? Единственное логичное оружие, как мне кажется, у Данты. Что это за пушки? Ладно, отвлеклись. И наконец, помимо того, что мы просто убиваем кучу демонов, мы должны прыгать по платформам. Не скажу, что это удобно, но как минимум мы можем получить хоть чуть-чуть разнообразие. Данный сегмент от загрузки до загрузки вообще идет не более 8 минут. Ну и поскольку Кэт было внутри здания Мондуса, получается, ей не закрывали глаза? Она успела проползать по всей вентиляции, ведь она знает план здания до последнего винтика, особенно в Лимбо. Пробегая в данный коридор и офисные помещения, можно поймать себя на мысли, да и не только поймать, нам про это говорят, что все, кто работает в офисах, попадают в персональный ад. И речь не только о бумажках. Вот мы добрались до офиса Мундуса. Хм, здесь просторно. Я бы провел перестановку островков, может быть, поставил бы кулер с водой, а то тут слишком жарко. На дальней стороне нас ожидает Вергилий и дверь, ведущая к финальному боссу игры. Но прежде чем сразиться, необходимо пройти головоломку. И, вот честно, она тут лишняя. Ну кто в здравом уме будет ставить головоломку у финального босса, когда тут есть такие диалоги? В конце концов план прост. You know the Данте пытается выбесить Мундуса и у него это получается, но вот одно но, тут нам показывают Мундуса не как зло, а как необходимость. Freedom. Freedom. Mankind. And what would mankind do with freedom, do you suppose? Потому что, когда я приехал, они них это было. А что вы думаете, что они с этим Они сражались. Они убивали. Они голодали. Я принес процветание. Я принес структуру. А что вы принесли? Помимо насилия. Он контролирует все, но тем не менее он спасает людей, пускай и своеобразным образом присосавшись к их жизням как паразит. Но у Данте есть другая цель. Месть. Правда, если честно, я бы не сказал, что Данте вообще собирался что-либо делать, так как хоть ему вернули память, он все же ведомый своим братом. И вот оно, финальный бой, который напоминает битву Нео и агентов Смитов из Матрица Путь Нео. Ну ладно, может быть не сам бой, но босс достаточно похож. Тем временем Вергили закрывает врата и тем самым Мундус становится смертным, а нам остается только бить его кулачками и вырывать сначала глаза, а потом и тело Мундуса. Ну что ж, два брата победили бессмертного, но какой ценой? Вся эта разруха, демоны, которые просочились в реальный мир из Лимба, смерть тысяч людей. Но Вергели это особо не беспокоит, ведь он собрался встать на место Мундуса. What и как я говорил ранее, он даже не ценил помощь Кэт. Что сказать, сражение с Вергилием в этой игре самое простое. Сложнее был только в Дейл 3 и в 5. Ну, то есть в тех играх, в которых он должен быть сложным. Здесь же его легкость я могу объяснить так. Это сделано в угоду новым игрокам. И в угоду сюжету. Ты недооцениваешь мою мощь! Напоминаю, что я играл на максимальной сложности, которая доступна с самого начала. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь демонов. А примкнешь к ним. И как и в детстве, Данте побеждает своего брата. Вергелья уходит побежденным, а Данте приобретает свою седину и находит призвание в демонов. Что я могу сказать про эту игру по итогу? Ничего нового для серии она не привнесла, кроме предыстории жизни Данты и Виргилия, чем в принципе убило интерес к дальнейшему лору истории братьев. Ведь в чем была красота и изюминка предыдущих частей? Мы не знали ничего об их прошлой жизни, что позволяло нам строить теории догадки, основываясь на маленьких крупицах той информации, что давали нам в сюжете. Но если говорить о сюжете этой игры, Тут нам представляет абсолютно иной характер персонажа Данты. Ведь в данной игре он следует зову сердца, причем нам это демонстрирует открыто, тогда как в предыдущих частях и последующей пятой его мотивы получали обоснование только ближе к концу игры. Лучший пример данного момента вторая часть, где Данте, будучи уже прожженным охотником на демонов, подбрасывает монетку. Только вот у монеты одинаковые стороны, что показывает нам, что он и так все решил. Он просто красуется. И именно его непредсказуемость позволила нам влюбиться в данного персонажа. Но ничего этого нет в игре, о которой я сейчас говорю. Также и механики, которые присутствуют в данной игре, не новы. Они не представляют интереса, так как мы уже видели их в других играх. Правда музыка в данной игре даже очень отличная. Мне зашла. Она динамичная и позволяет с той же динамикой уничтожать супостатов, которые легко лезут изо всех щелей. Если вы пораженный фанат серии и вам важен сюжет, не обращайте внимания на сюжет и играйте. Если вы фанат слэшера и почему-то упустили данную игру из списка, Играйте как не в себя. Если вы новичок и вам не нужно что-то сложное, играйте. Я прошел эту игру на максимальной сложности, которая доступна с самого начала, и все равно умудрялся выбивать высокие ранги и практически не умирать. Чего говорить о легком или среднем уровне сложности? Игра стала легче, чтобы в нее играли новенькие игроки. Или, возможно, суть в том, что ее делали другие люди. Но так или иначе, сложность в игре плавает достаточно хорошо и не происходит так что сначала ты всех нагибал а потом нагнули тебя моя оценка данной игры 8 с половиной из 10 и на этом все спасибо за внимание с вами был канал crazy 71 подписывайтесь комментируйте распространяйте увидимся всем удачи